Очень много установок, которые мешают человеку жить. Ну, к примеру, я хочу иметь свою квартиру. И вот человек тужится, там, берет ипотеку э и покупает квартиру. Покупает квартиру в определенном месте. Как правило, это место далеко от работы, зачастую далеко от центра. Оно не всегда комфортно и удобно, потому что цена комфортного и удобного, комфортной и удобной квартиры, она другого порядка, а человек не может ее осилить, пока он еще не набрал эту силу. Или вообще это не его потолок, а он хочет жить более качественно. И вот мучается человек в этой маленькой квартире, где-то там в спальном районе, с трудом добирается до работы, с трудом добирается после работы, у него уходит много времени на это, много сил. И ему там не очень интересно, чтобы поехать, просто прогуляться по бульвару или в парк какой-то сходить, нужно куда-то ехать. А нельзя ли проще относиться? Уберите эту привычку «хочу свою квартиру». Что значит «свою»? Живите сегодняшним днем, живите сегодня так чтобы вам было легко комфортно и радостно и завтрашний день будет тоже легкий и радостный и вот таким образом живя можно получить много удовольствия и радости от жизни я например давно уже живу легко в съемных квартирах меняю их переезжаю из одного города в другой в одном городе меняю. Дислокации. То есть для меня поменять квартиру нет проблем. Я перешел через эту грань, где было тоже чувство собственности, моя квартира. Дочери нужна, нужна школа хорошая, а она далеко. И как туда добираться? Возить ребенка, мучить. Вот многие я вижу, привозят на машинах, заранее встают на час раньше, чтобы привезти ребенка. А я проще, я снял квартиру рядом со школой. И ребенок ходит в школу, а мне, я сняла хорошую квартиру, ту, которую мне нравится. Купить я ее не могу, она очень дорогая, хорошая квартира, но снимать я могу. И вот так надо подходить, друзья. Выходите за рамки привычного. Привычки мешают жить. Нужно быть динамичным, нужно быть масштабным, нужно быть современным.